Всем привет. Сейчас на Прада 150 будем снимать бампер. Короче, был удар здесь. Сейчас будем снимать. Все поэтапно. С нами Юрик. Всем привет. Классный спец, классно красит. С чего начнем, Юра? Так, смотри. Жека, для начала, правда, есть проблема. Давай. С вот этими нижними болтами, которыми бампер крепится. Они постоянно ржавые. И для того, чтобы пока мы будем откручивать верха и бока, нам надо это все посмазывать, смазываем болты, их 4 штуки, снимаем заглушки, вот так они поворачиваются, да, да, тут ничего сложного, главное не поломать, потом только по разборках искать, Следующий этап, откручиваем подкрылки, отщелкаем снизу так, и сбоку, переходим на вторую сторону, все делаем так же, открываем капот, Снимаем вот эту защитную хрень. Сначала надо поснимать пукли. Эти пукли снять так аккуратненько их вот так делаешь. Нажимаем внутрь. Да. Козлопукли пукли на самом деле. Только в Toyota такие козли. Да? да. А что в других тачках получше будет, да? Ну, братан. Ну... Ну, я, кстати, такая пуклю придумали, такую. Хер поймешь, какую. Она, блин, фагишу нету на самом деле. То есть она не держит так, как... Ни она не держит. Надо их менять. Чисто декоративные, да? Ты понял? Как одноразовые. Одноразовые не есть. Берешь, надо, так. едешь от газели, покупаешь ага. пукли по размеру. Только с закруткой. Ставишь и, блядь, держит и... Что так. серьезно, так. с газели так. и по диаметру все подходит, да? Протан, все машины, блин, которые есть и на марке, блядь, с газели любые пукли подходят, блядь, на замену нехудела. Ну вот такой вот советик от Юрика. Так что если что, пробуйте. Ну, чтобы ты понимал, именно там газелевский, какие хочешь, на капот вот эти. И не надо переплачивать. Э -э ну, так ты, прикинь, за Тойоту, да, Toyota оригинальные. Тойотовские оригинальные пухли, блядь, за хуйво-кукуй денег. Ну реально, блядь, они стоят ебанических денег. Юрий, цельный ну, совет. Смотри. Так, снимаем. Все, защиту. Снимаем защиту. Ну, декоративную хрень. Переходим дальше к чему, Юр. Так, а переходим мы дальше. Братан, у нас бамбер крепится, смотри. Вот. Вот. И где-то еще, по-моему, у нас было. Два вон, кри... Ага. И вон по низам. Два, два крепежа сверху и... Вот, видишь? Болты на 10. И вот здесь один болт. И также со втор... э, с другой стороны второй болт. Короче, 4 болта, да, Юра? Ну, по идее, да. 4 болта. Ну, сейчас будем откручивать, здесь посмотрим. Смукли, смукли Сейчас мы все посмотрим. Все Это в деталях. Крысы, пока мы откручиваем. Все в деталях сейчас покажем. Так, ну смотрим. У нас видишь все отъехало. Теперь у нас вон бампер держится на нижней вот этой фиговине. И вот еще один болт по идее. Ага. Стоп. А у вот час ЖК можно снять была грушишку. Так что сейчас снимаем нижние болты, да? да. То есть сам Давай попробуем выкручиваем нижние болты. Снять. У нас доступ сюда есть. Поэтому... Заржавело. Прикинь? Сейчас побрызгаем ВД 40 Оно откислится и будем снимать. Давай покажу, по Вот эти пукли тоже надо снять. Надо все, все снять. На сейчас случай. Понял? Так, ну, так, так уже решеточка отходит. И нам потом. И будет со второй стороны. Проще без решетки снимать угу. потому что там есть такие крепления которые скрытые да скрытые. Скрытые. чтобы мы их не поломали именно да так, она у нас отщелкнулась отщелкнулась а а тут есть у нас и что есть. там дальше снимаем защелки есть такие защелки Которая... А вот я вижу пукли, вот здесь вот пукли. Это оно, да? Так же смотрим, нам надо снять эту решетку, а ее нужно для начала вот подколупывать. Ну, есть такие тайные крепкие, нет? То есть отверткой поддеваем снизу, да? Да. да? да, И тогда у нас решетка вот так выезжает. Красиво, не ломай без усилия, да? Без какого-либо усилия, вот есть, видишь, вот такие штукенции. То есть мы вот так вот надавливаем чуть -чуть снизу, чуть-чуть надавил, да, чуть -чуть надавил да, и да. снимается. Вот видишь, где мы тут шакали эти болты долбаные? Ага В такие случаи давай еще этот Вот эти болты да. ржавеют Они постоянно в... ржавеют, блин ВД-40 побрызгать, там время ржавеют. дать а, правда, а потом да. уже откручиваем нормально Не срывая 100%. резьбу и все такое Сняли кукле Пукли, пукли у нас сняты. Здесь вот такая хреновина. Аккуратненько вот так ее поддеваем. У нас банкер отошел. И с этой стороны. И с этой стороны вот так вот его И теперь у нас держится где? Так, снимаем аккуратно, без лишних усилий. Да, потому что здесь вот такие есть защелки, чтобы их не пообламывать. Потому что если их обломать, потом придется клеить на крокодил. Ну, так что тут очень аккуратно надо. Что снимать, что ставить. Или можно полинять на новые защелки. Да? Не защелки, а банка. Защелкам или они не меняемые. Короче, надо аккуратно снимать. Все да. да. аккуратно, полезли. никакого усилия. Да, полезли открытие Да? Все, да, у нас не заплехали. Да? Все, теперь откручиваем вот эти козлоболты Теперь откручиваем нижние болты. Обязательно, Жека, надо пшикать, обязательно, потому что так посрываешь нахрен Откручиваем, откручиваем, сама штуковинка откручиваем, которую мы сдерживаем без Откручиваем последний болт. А этот ты видишь? Хорошо взялся, да? Да-да. Не, ну хорошо, что мы их попшакали, иначе бы хрен бы их открутили. Сразу башку срываешь и все. Потом вы сверклили этот болт, который остался. И... Говорит, это ебля спляскался. Короче, зачем этот ебр? Да. Для этого, собственно, и видос, чтобы все было налегке и красиво. Okay, сейчас мы ее отщупим, и все. Бампер у нас отъезжает. Просто. И все. Вот так его вот опускаем. И все, да? Распаковываем. Только не дергаем этот а резко бампер, чтобы а если у кого-то что-то установлено, там, ксенончик, например, диоды. Да. да, в любом случае проводку надо от туманок отсоединить, чтобы ничего не да. порвать. И теперь у нас остается вот этот геморрой. Сейчас мы посмотрим, откуда у нас проще всего будет его снять. Я так думаю, Давай мы сделаем вот так. И будем отщелкивать с этих шотенцей. Мы можем поднять пока. И течь она у нас не будет. Приподнимаем рот. и Такую же самую манипуляцию делаем. Также делаем. И сразу. Нажимается колечко поднимаем, и да. поднимаем вверх, но тогда у нас а не течет. Сейчас будет Сейчас Все, смотри. Раз. Берем все, бампер отсоединен сейчас поставим на козла посмотрим, и повреждения что с ним надо делать вот смотрите, мы собрали все болтики пукли-шмукли, которые держался передний бампер и обязательно перед установкой желательно это все в водичке промыть потом болтики посмазывать. Даже железные болты и водички прямо. Конечно, да? все, дрязевые. А, а потом VD-40 просто на металлические болты. Ну, нужно да? просто обыкновенную масленку берешь и маслом кап-кап и все. И у тебя просто посмазал, поколопуцал, и все. И оно у тебя, блин, все будет хорошо защелкиваться без каких-либо этих. Это, как говорится, все в деталях чисто совета от Юрика. Просто это так, ага. совет дружеский. Смотрим все косячки и что надо сделать. Да, по внутренней части повреждений особых не наблюдается. Пайка тут тоже не нужна. Единственное, что надо будет припаять. Юр, смотри, а это... что это такое? Ушко отогнулось. Ну это такое Это не сильно критично? Вообще никак не критично. Вот залома здесь ты можешь как-то подпаять, да? Этот пластик такой гнущийся, он он появится. Можно сетку впаяем, чтобы более менее держать. Подпаяешь там, я думаю, все равно какое-то назначение. Смотри, есть у нас вот залом. Он здесь тоже строительным феном нагреваешь и выравниваешь, да и да, да? думаю, что так. Потом нам надо припаять сюда решетку, потому что она у нас оторвана, заводская. Это ясное дело. Переворачиваем его нанаружи и смотрим, что у нас здесь. Смотрим, решетка это понятна. У нас есть неправильно вставленные фары. Есть дефект вот по бамперу. Жека, с этой стороны. Есть дефект вот. Равно, ну есть. здесь нагревом исправляется, ну, да? Здесь да, нагревом исправим. Ну, максимально. Ну, в общем, этот бампер оставляем и его подмарафичи. Что как бы не надо да, э, вообще, не покупать новый слабый. дорогой бампер. Ну ты же не мажор бобер. Нет, конечно. Ну все, поэтому трачусь мы... только с умом и потому, собственно. Ну, все. Единственное, туманки надо будет по-нормальному сюда да. выставить. Ну и все. Я думаю, вполне мы можем его восстановить. Итак, передний бампер сняли, посмотрели все косячки, которые надо исправить. С вами был канал Ресурсы Факт. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока!